В ноябре 2016 года компания «Данон» доверила BTL-агентству лица проект, приуроченный к выходу на рынок нового продукта. В сентябре 2016 года бренд активе представил новый густой йогурт «Активия биопротеиновая». В качестве механики был выбран сэмплинг, организация которого и была поручена агентству лица. География проекта охватила крупнейшие деловые центры Москвы. Сэмплинг проводился в утреннее и обеденное время. Для реализации проекта агентство ЛИЦА провело большую работу по бронированию площадей в деловых центрах. Компания «Данон» в свою очередь согласовала бесплатное проведение акции на территории столовых сетей Compass и MFC. Для акции использовались следующие промо-материалы. Промо-форма для работы внутри деловых центров, промо-форма для работы на улице, брендированные пакеты, буклеты с ложкой, брендированные зонтики. Специально для проекта агентство «Лица» совместно с коллегами из «Трейдмаркетинг Данон» провели две сессии кастинга, отобрав 91 квалифицированного промоутера. После прохождения обучающих тренингов промо-персонал отработал суммарно 537 часов на всех площадках. В ходе проекта было выдано более 53 тысяч сэмплов и установлено около 300 тысяч контактов с брендом. Отзывы от представительниц целевой аудитории носят исключительно положительный характер. Агентство ЛИЦА благодарит компанию Данон за доверие и выражает готовность продолжать сотрудничество.